Приветствую вас на водном уроке курса «Как проводить прямые эфиры». Я вам расскажу о том, что называют стримы, лайфы, прямые трансляции, вебинары и так далее. Все это можно назвать одним понятным русским словом «прямой эфир», «прямая живая трансляция». О важности живого общения я даже и говорить не буду это каждая живая встреча с вашими партнерами с вашей командой передает вашу энергию желание трудиться выполнять какие-то задачи людям с которыми вы общаетесь причем если вы проводите прямую трансляцию какой-то своей открытой встречи какого-то мероприятия какой-то презентации клуба прямая трансляция или лайф которые вы делаете в свою социальную сеть, позволяет вам легко и просто, без каких-то усилий с вашей стороны, рассказать о себе максимальному количеству новых людей, сделать вас более популярными. Потому что любая прямая трансляция в любой социальной сети продвигается самой социальной сетью. Социальные сети начинают оповещать ваших друзей знакомых, рекомендовать им посетить вашу прямую трансляцию. Любая прямая трансляция набирает больше просмотров, чем предварительно записанное видео и выложенное в социальную сеть. Я в этом курсе расскажу вам, как создавать прямые трансляции наиболее популярных социальных сетях многие из нас пользуются разными социальными сетями расскажу как это делается в вконтакте на ютубе в фейсбуке в одноклассниках ну и конечно в инстаграм начале расскажу о том как это делается с компьютера покажу что вам необходимо иметь из оборудования и в отдельном блоке расскажу о том как создать прямую трансляцию с телефона через мобильное приложение я расскажу вам как создавать закрытые трансляции трансляции на которые вы приглашаете определенных людей трансляции не для всех мы поговорим о сервисе Zoom. я вам покажу это видео уже записано и она есть у нас на канале как вести онлайн трансляцию сразу в несколько социальных сетей такая возможность позволяет вам максимально охватить ваших потенциальных клиентов эффективность от вашей работы возрастает в разы одновременно транслируйте в 4 социальных сети Вот представьте какое количество людей вас сразу увидит. я научу вас пользоваться классным сервисом который называется ReStream. именно через него все это делается как уже сказал видео есть на канале кому интересно можете посмотреть ну а те кто захочет пойти дальше ну, создать не просто трансляцию а создать ну, профессиональную трансляцию трансляцию в которой вы можете менять задний фон, трансляцию в которой вы можете накладывать свое брендирование, пускать бегущую строчку, вставлять какие-то рекламные паузы, накладывать какие-то свои картинки. Все это... Я научу вас делать, если захотите. Делается это легко и просто с помощью абсолютно бесплатного софта. Это программа OBS Studio. Именно с помощью этой программы мы проводим наши живые встречи. Ну и в заключение я вам расскажу о том, что называется вебинарным сайтом. Сделать его можно на конструкторе, на нашей платформе именно на этом сайте с одного адреса вы можете проводить свои прямые трансляции то есть сделать вебинарную площадку на этом сайте люди могут писать какие-то комментарии задавать вам вопросы и конечно эта трансляция может одновременно вестись сразу во все ваши социальные сети а сайт ваш это то место вокруг которого вы собираете всех людей, которым нравится то, что вы делаете. Функционал одностраничного сайта ничем не ограничен, кроме вашей фантазии. Об этом мы тоже поговорим. И кто захочет сделать такой сайт, кто захочет проводить профессиональные трансляции, я тоже в этом помогу. Будут очень подробные инструкции. И будет удаленная помощь через программу TeamWeaver хотя бы на первом этапе, для того чтобы вы запустились и начали общаться со своей структурой, помогать людям удаленно, ну, не выходя из дома, например. Когда у вас будет возможность все ваши встречи, все ваши клубы также уже на профессиональном уровне транслировать в интернет, делать свою какую-то программу, передачу, свой популярный канал. Это самый эффективный, быстрый и простой способ получить клиентов, свою команду, заинтересовать собой, как экспертом людей, интересующимся в нашем случае на здоровье. Итак, если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в домашнем задании. Как я уже сказал, пойдем от простого и сложного. Начнем с самого простого. Трансляция в одной конкретной социальной сети и потом по мере увеличение сложностей. Вы всегда можете остановиться на любом этапе этого курса, сказать, что да, вот этого, например, не хватит и не двигаться дальше. Но, конечно, в идеале, если вы дойдете весь курс до конца и сделаете себе достойный источник саморекламы и, естественно, помощи людям. Всем успехов!